Здравствуйте дорогие друзья, на связи Павел Кириенко и в этом видео я хочу поговорить с вами о таком сервисе, замечательном, который позволяет зарабатывать на партнерских программах, называется он Glopart. Возможно вы уже слышали, слышали может быть и не раз об этом сервисе, но так и, и не начали на нем зарабатывать, вернее с его помощью. Сервис предоставляет возможность зарабатывать на партнерских программах и инфопродуктах. Причем делать это, ну, так скажем, без особых усилий. Как все это происходит? В интернете существует множество инфопродуктов, авторы которых подключают также партнерскую программу к этим самым инфопродуктам. И начисляют комиссионные с продажи каждого инфопродукта, то есть каждого раза продажи, вам начисляется от 50%, вплоть доходит до 90%. Что это значит? Это значит, что если инфопродукт стоит 1000 рублей, то вам, если при 50% комиссиях, идет 500 рублей в карман при продаже по вашей партнерской ссылке. То есть, что вам нужно сделать? Вам нужно зарегистрироваться на сервисе Glopart, получить свою партнерскую ссылку, распространять ее, и после того, как какой-либо человек сделает заказ по вашей партнерской ссылке, вы получите свои комиссионные. В главе выплаты осуществляются раз в неделю, то есть это по пятницам. Я испытал на себе это, ничего сложного в этом нет. Но я предлагаю вам не париться, да, а просто скачать книгу, которая называется «1000 рублей в день с нуля». Скачать вы ее можете по ссылке ниже этого видео. Здесь все систематически изложено, по шагам, рассказано, показано, как и что нужно делать для того, чтобы добиться заработка 1000 рублей в день. Книга без воды, без лишних слов, только практика, поэтому, друзья, скачивайте и зарабатывайте свои деньги. Итак, повторяю, что ссылка на книгу находится ниже этого видео. Всем всего доброго. Пока-пока.